Всем привет друзья У нас Сейчас я привела детей Давида, Динару и Аминку У нас Короче Андрей С моим отцом Приборку полностью решили сделать Все картошку они посадили Мальчишки, мужики наши До дождя, вчера дождь классный был Они посадили на поле Все вместе вышло 15 соток В картошке очень хорошо, слава Богу Но ничего, без меня Я, сами понимаете, не смогла сходить Вот, все сушит, Все приборку делают полностью Чистоту наводят Полы все убрали в хлебушке Вот Козам дали вот такие ясельки Чтобы траву туда накладывать Соседи, они сейчас не держат у нас коз для нас это очень хорошо и очень удобно чтобы на землю не падало. все полы все выгребают на воду только выгреблю как раз теплицу я гусей место готовят, полностью пол выбирают очень хорошо я прям рада. Амина, туда санки не везут. Нельзя санки. Папа... Папа, папе мешаешь. А вы что делаете, Давид? Штабик? Они хотели на улице у меня погулять. Во дворе я говорю, нет. Такие штрафы большие лучше. Говорю, здесь. Как это, в деревне очень хорошо, очень классно у нас здесь. Вот. Давай. Ай, точно. Вон у меня... Отец постригся. Смотрите, какой молодой стал он у нас. Теперь все, а теперь это... Можно и на танцы сходить. Только танцы-то закрытые. Нет у нас танцев. На санках кто ездит? Да, я уберу. Дай. На снегу они ездят. Здесь нельзя. Давай, вставай. Вставай, дядя, а то сейчас... Папа ругать будет. Папа скажет, домой идите. Ты хочешь домой, что ли? у меня минка на санках... На сиди, только нельзя кататься на них, ладно? А ты, а ты попробуй покататься на, на земле. Они не поедут. Снега-то нет. Делайте, работайте. Так. Андрей пахал. Одним хорошим знакомым. Дали Викторию. Крупная говорит, Виктория, э, надо будет посадить. Вчера дождь прошел. И сегодня вот досажу. Короче, я решила здесь Викторию все убрать. Не буду здесь сажать. У забора такой будет. Пропашу, пропашет Андрей и будет у нас там расти кабачки, тыква, наверное, там будет. Вот. Еще у меня Андрей ездил для мотоблока запчасти покупать. У меня три назад. И купил мне Викторию. Короче, до глубокой осени Ремонтантную И обычную клубнику Она крупная Должна быть, как Андрей сказал на картинке Видел крупную Не знаю. Дай бог, чтобы хорошая попалась Он когда покупал Ко мне звонил Спрашивал А я разговаривала с продавчицей Все, проверка О! Теплица у меня жара. Сейчас я вам покажу, что я посадила в теплице на днях, а привезут еще одну теплицу у нас, то есть завтра уже, и я все буду пересаживать. У меня, смотрите, огурцы посеяны сюда в теплице, очень хорошо они зашли. У меня прям все зашли. И вот огурцы. Это на целую теплицу у меня выйдет. Капуста, она чуток подрастет еще у меня ну неделечку может быть ну не знаю вот это некоторые неделю скорее всего постоит на следующей неделе буду высаживать так вот еще капуста у меня это капуста затем это астарки у меня астры это у меня тыква эти семена в том году собирала по улице ходила бархатцы крупные ну средние вот это мелкие семена собрала. И они у меня взошли. Смотрите, какие классные. Ну, цветы. А здесь ничего не взошло, так как семена были старые. Ну, да ладно, не так обидно. Сюда я а, вчера посадила кабачки. В принципе, вот и все. Будем подготавливать теплицу. Вот Виктория. Ой, на хорошо. Сегодня. Смотрите, какие у меня тюльпаны и эти нарциссы, желтые с белыми цветочками. Очень красивые. Ух, яблони-то. Надо подойти, показать вам, друзья. Такие красивые цветочки. Вот распускаться будут. Черемуха расцвела, отцветает. И буду в теплицу все сажать. Смотрите, какая красота. Все в цветах. Лишь бы заморозка не было. Так, это морковка на семена. Стоит здесь. Картошку посадили. Половина я с отцом, половина Дима с дедушкой. Ну то есть моим отцом. Вот. Смородину мне в том году дала соседка. Очень хорошая она. Соседку эту люблю. Прям мы друг друга видим. Прям как родственница, она мне. Уважаю. Она мне дала в том году а осенью смородину белую и красную. не очень хорошая. И смотрите, нынче они будут ягодки давать. И вот там еще где-то одна. А вот она. Она выжила. Вот виноград Виноград мне вот этот не нужен, и убирать будем. Жималось. Света. Тоже цветочки. Ну, вот это вишня сливовидная. Я не знаю, ну даст, не даст. Я уже боюсь. Только -только как расцвела, она так красиво было И потом резко такой заморозок прошелся. Мята, свежая мята. Смотрите, она вся разрослась у меня здесь. Ну классно. Ой. Пожар, короче у меня отец все помог нынче очень хорошо вот смотрите все здесь прибрал не подготовил муж сажать горит цветы все выровнял здесь весь огород затем там сказала я сама докопаю, доделаю Здесь под кустами все. Убрал траву. Она была прям высокая такая. Чистая. Вот Андрей у меня закидывает. Это землю сарайки. Она хорошая. Пойдет у нас. Тут Баня тоже в уборку делаете. У меня Бани пока нет еще. Ой, козлик пришел. Яшкин пришел. Яшкин какашкин. Там сырый ведь, Амин, Динара. Динара. <соспит> ну, Заканчиваю, да? Пока, Всё, я... Он, это ...пока это... я ходила, видео снимала. <соспит> <соспит> <соспит> <соспит> Ты еще снимаешь? Да. А -а -а -а. Да, что-нибудь скажи, привет. Что сказал? Сказал бы я, сам стесняюсь. Стесняюсь. <связывается> Затрем, что? что? А -а -а. Потом скажем. А, ладно. -а. Что стесняться-то? Все свои. Я сам стесняюсь. А -а -а. Никому, ник никого не стесняюсь, ничего не стесняюсь. Да. А сам стесняюсь. Никогда не стеснялся, а так стесняешься, да? А, так это неудобно. Увидят такое, сама рекламу делает. Постригся, ты ты говоришь, молодой. И это что? Сейчас реклама. Ай, говорю, холостой. Ай, да, холостой. <свят> еще я не сказала <свят> точно холостой. Молодой холостой, молодой, холостой да. Ухоженный. А, <свят> вообще кошмар. Да? Зачем? Щас, <смех> с, сафрики сейчас позвонят и скажут, такого нам нужен. Нам дадим здесь, вблизи, ладно? <смех> Все, время прошло уже, об этом думали. А, Люди, <смех> 70 лет женятся, ничего страшного. Да не в этом. Слышишь, а а, что? Летом, -то. а то, что? Ну, это... сходятся, имею в виду. Ножил, хватит. Да. Надоело, да? да надоело. Дети, внуки. Сем... Да нет, слушай, что семейная жизнь, надоела. Капризы бабские вот эти. Это хочу, то хочат, то это. Уже не в силах, не это уже, не в возрасте, чтобы так. Ну вот с мам вместе работали. Все нормально было. Ну, нормально, что? -то. Да. Мамка веселая была у нас. Ты чего, проведать пришел, да? Он тут не уходил, может сказать. Да? Вообще тут мы тут крутимся, походу. Вот ему тут интересно. Да, Он же... они же как дети а? наблюдать любят. Вот и крутится, крутится. Чего крутится? Гоним, гоним его его уже. Вчера хотели насчет этого, спрашивали, купить-то козленка. А, и что там сказали? Позвонят, сказали, не знаю. Позвонят, сказали, не знаю. Я говорю, покупайте, он нам не нужен. Большого, большого козла вон. Твоего? Твоего? Да, тоже там это. Пускай, если возьмут. Так ты на мясо его продай. А? На мясо продай. Мы предлагали, что-то не звонят. И... Тихо. Нет, вон объявление это послушаем, это дают. Куплю спулич. коз, пишет Баранов. Надо его спулить куда-то. Мяту поела, как Уже хорошо. Андрей пашет, и это, тут, мне его жалко, аж я не знаю, все его жалеют, Нет. я на работе-то стараюсь как-то еще, что меньше, чтобы это, так, сама отец, кто-то делает, я, думаю, я все хотела так отдохнуть, ну а что теперь сделаешь, семья ведь, хозяйство, если не было бы, так сидел бы, да отдыхал, ты еще снимаешь? Да, ты что? Еще мы разговариваем, стою нормально все. Ладно, друзья, все-все, пока-пока. А то все секреты батя у меня расскажет на камеру. Короче, досадила я Викторию. Не стала вечера ждать. Вот она у меня вышла. 15 штук ее здесь. Посмотрим, какая будет. Что говорит, в Москве холодно стало опять? Э, я еще теплиц-то боюсь сажать даже. Подготовим просто и все, наверное.